Итак, после сборки нужно проверить отсутствие замыканий. Если идет замыкание, то напряжение будет невысоким, пол вольта еще или меньше. Это может быть из-за лишней влаги, либо металлического контакта. Нужно чтобы чтобы отсутствовал э, любое железо и не контактировал с э, э, углем. Мы проверим активность батареи плюс у нас медь ну, вот мы видим я меня неплохо видно а полтора вольта нужно также следить чтобы не было замыкания в этом месте чтобы уголь не контачился линием Здесь можно залить даже смолу. Это обрезается. Здесь также нужно, чтобы уголь не контактировал, зачищается, чтобы уголь не имел контакта с алюминием. Все.